И всем привет, друзья. Как говорил, то, что буду продолжать хозяйство строить, переносить комнату для компьютера под дуток. Ну, вот с того района, если вам видно, мы уже ушли. Подходим вот с этой вот штукой. тяжелой, конечно, на трубе катим. Как видите. Подходим мы уже к установке полностью этого сарая. Сегодня, я думаю, мы его уже поставим в этом видео. Смотрите продолжение. Ну, что его смотреть? Оно сейчас переключится, ё -ма. То есть, все увидите в видео. Вот отсыпка была. сделана высоко получилось. Больше, чем этот сарай. Установили мы палеты. Все, в общем-то, стоит. Сейчас вот эту вот штучку перекидывать через баллоны потому что ну, оно у нас здесь никак не проходит не знаю, сейчас немного вымучаемся и будем устанавливать уже сарайку сюда как говорил я то, что yeah. на следующий день я хотел поставить, немножко не получилось не вышло сейчас будем устанавливать неделю да, я пропустил как дела были и будем пытаться делать вот друзья начали уже устанавливать вдвоем у нас не получается просто поднять это всю схему очень она тяжелая сейчас наверное, позову ребят с соседней улицы придут помогут ну то есть будем ставить по-любому сегодня этот сарайчик вот такие вот дела Ну вот, друзья. Нашли мы третьего человека, установили, сломали полностью стену на этом агрегате. нахуй. Ее просто вывернуло, выломало, нахуй. Ой, извиняюсь за выражение, уже. Ну, просто эмоции немножко устал. Ну, плюс вот эти все действия, залом. <залом> да нет, заменить-то заменится, конечно. Все. Будем, конечно, переделывать здесь немножечко. Вот крышу у нас повело. Видно, да, наверное, щель сверху. Это все подставится, подпорки встанут. Двери, не двери, все назад. Я буду в дальнейших выпусках показывать, что будет здесь меняться, что будет делаться, как оно будет обшиваться. Ну и всему подобное. Ребят, ну на сегодня, я думаю, все. Влупил себе ногу немного, там, порезал. Ну, не буду показывать, как бы, но всему свое время. Вот, всем спасибо за внимание, всем удачи, всем пока.